Ситуация в Казахстане. По последним данным режим ЧП введен на всей территории страны, где проходят массовые акции. Как передают информационное агентство аэропорт Алматы, захвачен протестующими. Оттуда эвакуировали сотрудников. Авиакомпании аннулируют вылеты в страну. Алмата охвачена беспорядками. Участники которых отбирают оружие у стражей порядка, громят правительственные учреждения и атакуют машины. Скорой помощи протестующие сегодня штурмовали и резиденцию президента страны. На месте за ситуацией сейчас следит наш корреспондент Роберт Францев. И несмотря на то, что по всей стране перебои с мобильной связью и даже интернетом, ему все-таки удалось связаться с редакцией. И вот его репортаж. Ситуация остается напряженной, в особенности на западе страны в Алмате. В обстановка спокойная, но тревожная. В городе не работает мобильная связь и интернет. По телевидению транслируются кадры из захваченных протестами городов. С обращением выступил президент Касмужа Марсакаев. Глава государства рассказал о бесчувствах в Алмате, где агрессивные радикальные массы нападают на правоохранителей. Захватывают административные здания. Разгромлена городская администрация и старый дворец президента. Пожар в прокуратуре. Толпой все бьют. Палками, ногами. Сообщается о десятках пострадавших сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. В руках радикалов оказалась захваченная у силовиков техника и оружие. В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка.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 в ряде регионов мною введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера. Как президент, я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов.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 Это вопрос и безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Еще утром глава государства не оставлял попыток вернуть ситуацию в правовую руслость. После ночи протестов и массовых беспорядков, охвативших ряд крупных городов Казахстана, источником главных новостей становится президентский дворец. Митинги начались на западе Казахстана в городах Жонаозень и Октау сразу после Нового года. Спустя несколько дней протест перекинулся на другие области. Поводом стало решение правительства о двукратном повышении цены на сжиженный газ. Причиной сложившейся ситуации президент назвал неудовлетворительным работу Министерства энергетики, а также заверил, что все законные требования протестующих будут учтены. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире. Страна, утром, президент, такая приняла отставку кабинета министров. Временно исполнять обязанности главы правительства будет теперь уже бывший вице-премьер Алихан Смаилов перестановки в Комитете национальной безопасности. Кроме того, принято решение ввести госрегулирование цен на топливо и социально значимые продовольственные товары. Рассматривается вопрос моратория на повышение коммунальных тарифов в разработке законопроекта о банкротстве физических лиц. Решением главы государства создан фонд народу Казахстана для поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Президент Тукаев пообещал решить и болезненный газовый вопрос, с которого все и началось. Роберт Францев Армбайдулетов, Петр Плотников, Казахстан, Центрально-Азиатское